Сигареты? Ну, только, блядь, я А что с тобой, что с тобой случилось вообще? Я не забухал Забухал? Что-то ты ходил тут орал, короче Тебя что ли, держи Бля, я сам не богатый, я сам Давай, Хотя бы одну еще. Давай, ты прям, это, принц Прикурить-то кидать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 А? Что? Я могу это смониться, чуть-чуть. А, а, ну хуя ты ко ноги, что ли, двух? Чихуя себе, Ну, пиздец, вообще кадр, мой. Ну, это камары кусаются. Да, я же говорю.